Всем привет! Добрался я, до Нижней Тунгуски. Троллил я на три палки. Крючки использовал огромный один. Голец арктический. Горбуш. Чучка. таймей как то так получите распишитесь лайком и подпиской не хвостая не чешуй друзья